Коллеги, всем здрасте. Сегодня будем переносить данные. Вернее, даже не столько переносить, а готовить скрипты для переноса. Потому что в процессе работы э, с программой, с, э, которая называется только факты, э, придется наверняка несколько раз удалять базу данных, создавать ее. Ну, в общем, без этого очень трудно иногда обойтись. И тем не менее, я хочу подготовить скрипты, которые потом в конечной стадии помогут перенести данные, в общем-то, без проблем. И сейчас просто хочу показать. Ну и перенесенные данные на текущем моменте, они позволят как бы визуализировать то, с чем будет вестись разработка. Ну, для начала я бы хотел сделать небольшое лирическое отступление. И не просто отступление, а хотел бы вам рассказать один анекдот. Итак, турнир лучников. Стоит мужик с яблоком на башке, в смысле на голове. Выходит первый лучник, красивый, высокий, стройный, длинные волосы, лук 2 метра. Стреляет, попадает в яблоко и говорит... I'm Robin. Выходит другой лучник, среднего роста, средние волосы, лук 3 метра, стреляет, попадает в яблоко. I'm Джон Выходит третий лучник, маленький, лысый, лук в 5 раз больше него, достает бревно, стреляет с носик мужику голову вместе с яблоком и говорит I'm sorry. В общем, к чему я это? Вы часто просите сделать невозможное, то есть... Показать и более детально, и более близко, и, и менее затягивать То есть я порваться не могу, поэтому я буду это делать, как я это делаю А у вас просто прошу прощения за то, что в некоторых моментах Ну не учел какие-то моменты, которые в общем-то были э, указаны И были э, комментированы, были просьбы В общем, I'm sorry, вот так Ну и давайте приступим Собственно говоря, к тому, чего мы сегодня будем делать, итак, я хочу подготовить скрипты, которые будут, во-первых, трансформировать э, интегр в GUID, и, в общем-то, удалить некоторые э, данные из старой схемы. Ну, например, там, э, как я говорил, в поле тег э, есть, э, по-моему, created. That, то есть, когда создавались теги, мне это не нужно, я это буду удалять. В общем-то, помимо этого, я хочу приготовить вернее, подготовить, ну, так сказать, модифицировать э, новую базу данных. Для приема новых данных, в общем-то, мне придется проделать некоторое количество миграций, и, в общем, вот это вот я сегодня буду делать. Ну и хочу, опять же, напомнить э, структуру старой базы данных, то есть у нас есть три сущности, факт и теги, которые связаны между собой многие ко многим. В общем-то, это не изменится. Эта база делалась на Entity Framework 5, где Money to Money работала как бы из коробки, да, без дополнительной сущности. Ну и, в общем-то, опять же, напомню, что факт состоит буквально там из трех э, строчек. То есть сам контент, его идентификатор, интовый, прошу заметить, и время его создания, которое, в общем-то, ну, показывает э, относительные ш... временной шкалы вот этого факта. Потому что факты меняются, это нужно понимать. Есть еще теги, то есть метки, по которым можно будет построить облако. И здесь есть ненужное поле и В общем-то, мне не важно, когда теги создавались, поэтому я от него буду избавляться. И есть еще таблица связи, в которой буквально tag id и факт id. И, в общем, вся сложность заключается при переносе, соблюсти вот это вот сопоставление тегов с фактами, и, в общем-то, вот этим мы сейчас и займемся. Ну, осталось сделать за малым. Я пару-тройку слайдов покажу, так, на быстрой перемотке, чтобы вы поняли, о чем идет речь, что, чем мы занимаемся в этом проекте. Итак, коллеги, хотелось бы напомнить, что я выкладываю все в гид, Git, в гитхаб вернее, и вы типа, сможете в любой момент загрузить нужную вам, собственно говоря, версию для нужного видео, для этого достаточно выбрать тег, и вот видео 1, видео 2 уже было снято, сегодня готовится третье видео, итак, мы в прошлом видео закончили... Вот эти три пункта. Сегодня начинаем делать вот этот. Давайте я закрою, чтобы он уменьшался. И э, отвечая на ваш вопрос, какой программой я пользуюсь, это программа для работы с SQL-ам Grip от э, известного производителя программ, который называется JetBrains. Э, также я пользуюсь forkam, который позволяет мне, собственно говоря, управлять вот этим вот гид-репозиторием. И напоминаю, что в описании есть, э, как он называется, купон, по которому вы можете получить скидку ну, в случае приобретения. Э, Напоминаю, что для российских разработчиков это, в общем-то, общем, минимальная цена, плюс еще скидка, в общем, смотрите. Итак, э, так, это мне тоже не потребуется, давайте вернемся сюда и посмотрим. Есть у меня две базы данных, одна называется Remote, лежит на удаленном сервере, вот от нее запрос это те собственно говоря факты которые собственно нам нужно перенести и есть локальный скейт сервер который крутится в докере здесь вот у меня вот эти вот факты и в общем здесь как говорится ничего пока нету надо показать наверное разницу да то есть здесь у меня есть три колонки id контент и креетит а в новой базе id контент create это в общем тут много чего интересного в общем-то некоторый недостаток полей существует ну и здесь, в общем-то, нужно подступить следующим образом. Я хочу тоже также напомнить, что у меня на самом деле не очень много вот этих самых, где, этих фактов, так называемых. Так, давайте я тут включу штуку. Вот. Мне их здесь всего, вот если показать все, порядка вот 4880, поэтому мне здесь будет удобно работать без каких-то больших, так называемых, big data данных, да. То есть, ну, это я, конечно, абстрактно сказал, то есть у меня небольшие объемы данных, ну, в общем, для примера это, в принципе, будет понятно. Я хочу показать основы и принципы. Ну, а другое уже, то есть когда большие объемы, там немножко все по-другому делается, и передо мной такой задачи не стоит. Что же касается э, структуры данных, то здесь все просто. Есть проект, в нем есть факты и, в общем-то, вот они, вот теги, вот был. можно посмотреть, где он находится, находится он в сборке и вот этой вот самой. В общем, здесь есть тоже некоторое количество полей, в том числе и идентификатор. И, как вы видите, он имеет тип GUID. Поэтому э, давайте для начала... Так, вот я закрываю все. Давайте для начала подготовим данные в нужном формате. Так, чтобы я первым делом сделал? Я, наверное, сделаю таким образом. Я сделаю запрос э, специально, который позволит мне сформировать ту самую структуру, которую мне, в общем-то, нужна. Ну, давайте я тогда сделаю по, по, так сказать, по sql -ному. Вот таким вот образом. И смотрите, Created и Updated Add у меня есть. Э, давайте я добавлю. Updated add. Ну, понятно, что у меня такого поля нету. И мне нужно будет его взять. Э, давайте я сделаю по-простому вот таким вот образом. А с, э, царь. Вот так вот. То есть я буду получать дату создания, такую же, как и дата. Давайте я покажу F5. Вот видите, у меня теперь появились даты. Две апдейted это и created add. Просто они теперь одинаковые. А дальше мне нужно э, создать свойство, которое называется created бай и в общем то тут на самом деле ну не секрет э, я буду использовать ну давайте вот так вот напишем э, тоже не не нет что-то мне тут он наставил не не нет вот так вот напишем дев э, э, и э, логин и в общем то и на updated by э, в общем то никто у меня там ничего не меняет поэтому я буду таким же образом делать и логин тот который изменил ну как вы видите у меня данные уже кое-какие получились но есть один вопрос У меня идентификатор он у меня в виде гуида иденти... э, да должен быть поэтому вся проблема заключается в том что мне нужно будет состыковать и нам и смысле э, теги так сказать э, с фактами. И э, кроме как использования нумератора, то есть вот этого идентификатора, который int, мне больше это о, никаким образом не получится сделать. Давайте, упс, давайте я сделаю таким образом. Я здесь поставлю запятая, я здесь поставлю number какой-нибудь. А, нет, давайте я так вот скажу, наоборот. Я хочу взять идентификатор, сохранить его в старую базу, то есть в новую базу под именем number. Давайте проверим, что это работает. А, ну да, не работает. И здесь мне нужен новый идентификатор. Для меня это будет ой, new id as как вы понимаете, соответственно, id. Я нажимаю в 5, и вот у меня получилась база. Это как раз в том формате, который мне здесь нужен id, контент. сейчас проверим. id, контент, created, it, created, Давайте. ну, в общем-то, на самом деле, расположение не особо влияет, но давайте поставим по порядку, хотя в некоторых операциях э, очередность полей имеет значение в противном случае вам придется переподставлять их и менять местами так мне нужен контент created by, created by давайте это несложно сделать передвинем так вот вот таким вот образом нет я забыл сейчас секунду вот здесь у меня update идти updated, by, updated by, и есть у меня еще нет у меня номера. смотрите, мне сейчас негде хранить вот этот идентификатор, и поэтому я сейчас добавлю. Мне для этого нужно сделать миграцию в базе данных. Давайте еще раз проверим, что у меня вызов завершается успешно. Да, и у меня есть идентификатор, то есть номер, так, created и updated by, название, чтобы полей совпадало, будет проще просто трансформировать, created и, и да. В общем, все четко. Осталось только в старую, вернее, в новую структуру добавить еще number, на основании которой можно сделать а, вот это сопоставление тегов с фактами. А в последующем просто его удалить. Итак, давайте переключимся в проект Visual Studio. Здесь у нас есть migration. Отлично. И, в общем-то, что мне нужно сделать? Мне нужно добавить здесь новое поле, которое называется... которое называется тип int и называется number и теперь мне нужно его в настройках конфигурации ну теоретически этого сделать не нужно потому что entity framework достаточно умная система и поэтому он здесь его добавить сам потому что дополнительных параметров я не делаю то есть я не делаю обязательным или какие-то аннотации поэтому если вот в таком вопросе вот в таком варианте если делать то можно, в общем-то, обойтись и без него. Но я обычно делаю, чтобы самого себя проследить, что вот здесь появляется референс, значит, это поле задействовано, значит, оно используется, значит, оно настроено. Да, настроек никаких нету, но это для меня уже не принципиально. Ну и надо сказать, что в тегах мне придется сделать то же самое, поэтому я это сделаю то же самое. И в тегах, так сказать, Ctrl-C, простите за мой копипаст, и здесь делаю Ctrl-V. Соответственно, в тегах мне э, тоже нужно сделать вот такую манипуляцию. В общем, в дальнейшем я, конечно же, ее удалю. И, в общем, э, теперь у меня миграция готова. Так, здесь у меня есть number. Здесь контент. Так, контент я сделал индексом. Э, меня терзают смутные сомнения. Мне кажется, что мне система не даст это сделать во всяком случае на моей памяти такой опыт имеется итак мне нужно создать миграцию сделать это достаточно просто у меня есть вот специальная кнопка ctrl alt 6 напоминаю что у меня есть где-то видео в котором описано как настроить можно вот эти вот вьюшки э, вот ctrl alt 6 меня переключает в Package менеджмент консоль и здесь я просто пишу add migration и назову его number uh, property нет property этот ой ну конечно же вот так вот нажимаем enter сейчас посмотрим какой нажимаем enter да сейчас посмотрим что у нас генерирует ну теоретически там появится всего лишь одно свойство в двух таблицах и больше то ничего Отлично, я вижу миграцию, Ctrl-Alt-1, да, в теги добавился Number, цел Default-0, и здесь то же самое. В общем, теперь у меня база данных, давайте обновим ее схему. Ну, достаточно вот так сделать. Это можно теперь заново выполнить. Так, у меня схема не обновилась, или я ее не обновил, да? Uh, а, ну да, какого, <смех> прошу прощения за мой французский, какого хрена она там появится, если я только создал миграцию Теперь ее нужно накатить, update, database, enter Вот теперь у меня пошло применение миграции, don, ну в смысле don, как некоторые говорят, или вообще правильно, конечно, dan. И здесь почитаем, что у нас теперь изменилось. Даже вот обновляться не буду, просто нужно сразу выполнить. Да, вот появилась тема, и, соответственно, здесь она еще не появилась. Вот здесь нужно нажать «Обновить». Да, здесь появилась, и в тегах... А, да, тоже появилась, сразу все обновилось. Ну, вот, вот такой вот простой вариант. Так, это я что-то нечаянно нажал, мне это не нужно. Теперь что мне нужно сделать? Мне нужно вот эту вот схему, ну... Я давайте пойду по простому пути, выберу все записи, на самом деле у меня их немного. Э -э ну, странно, что у меня их всего 4080, а <с> в набор у меня, ну, в общем-то, один из минусов, да, использования вот этого автоинкремента, потому что, если, допустим, сервер перезагрузится или еще какие-то там внутренние манипуляции внутри сервера, то секвенс, то есть последовательность собьется, и вот получится, что у меня на 4800 записей 15000 871 идентификатор и последний. Ну, в общем, чушь собачья. В общем, неважно. Я поэтому от этого буду избавляться. так что мне теперь нужно сделать? Ну, по большому счету, скопировать все это. И теперь я могу, используя вот этот вот самый... Нет, давайте я вам все-таки немножечко по порядку расскажу. Смотрите... По порядку расскажу про этот продукт. Есть возможность э, принципов копирования. Да? Можно скопировать как SQL Imps, Insert как SQL Update. Можно как... Давайте прям покажу. Есть у меня строчка, вот я ее скопировал. Если сейчас нажму Enter, у меня здесь подставляется конструкция Insert Into, Values. В общем-то вот такой вариант. Да? Теперь нажму отмена, выберу другой, например, Update. Снова скопирую. То есть э, при копировании попадают данные в нужном мне формате. Более того, есть, например, JSON. Я сейчас опять Ctrl-C, Ctrl-V. Смотрите, у меня скопировался как JSON. То есть, э, на самом деле, удобная очень программа, достаточно интересно с ней работать, и есть некоторые моменты, в которых она реально спасает. Более того, есть их HTML, и есть даже вот кастомный, так сказать, вариант копирования. Этот я себе уже написал, Ctrl-V, вот она просто копирует название свойств, которые, в общем-то, то есть она копирует э, без названия свойств сами данные, это я уже сам себе сделал, вот такой вот не вариант. Больше всего нравится и удобен в некоторых вариантах. В общем-то, давайте попробуем таким вот образом сделать. Я хочу сказать, мне нужно вот эту строчку скопировать. Я ее сейчас ставлю вот сюда. И, как вы видите, у меня неизвестная таблица. То есть, мне нужно будет ее везде поменять на факт. когда я скопирую пачку. А тут же определились названия полей. И, в общем, давайте я сделаю так. Сейчас у меня в базе ничего нет. А сейчас я сделаю вот таким вот образом. Так, id, id, content, content, created, create created, at, created by, created by. И, в общем-то, я сравниваю все поля. Да, они есть, и я нажимаю execute, нажимаем update, и у меня в базу попалось. То есть, когда я скопирую вот отсюда все поля, единственное, что мне нужно будет сделать, вот эту вот штуку поменять на правильную таблицу. Давайте я это удалю. Здесь делаю delete from facts, то есть я хочу удалить F5 все данные из таблицы, да, они мне не нужны и так у меня сейчас опять чистая база и в общем-то, о чем я хотел остановиться смотрите вообще программа по умолчанию настроена на небольшой объем файлов с которыми придется и работать в том числе и загружаемые прям в редактор и те, которые сработают с интеллисенсом, надо помнить, что есть специальные настройки, которые можно увеличить этот объем и если вы получите ошибки по поводу там time, file size limit exit что то такое ну, типа завершу и, и как это достигло при, предела да, разрешимого файла, то нужно просто изменить настройки. Опять же, повторюсь: еще раз: я делаю простой вариант, да, такой деревенский, да, по-простому, чтобы показать, что можно данные, каким образом данные можно преобразовать и перекинуть. Если объем ваших данных, которые вы собираетесь переносить из одной базы в другую, немножко другой, да, побольше, то там немножко другие принципы должны быть. В общем, есть э, так называемые и сервисы SQL Broker, да, то есть, которые могут э, на низком уровне, да, там взаимодействовать, ну, есть, синхронизировать данные между двумя там SQL-серверами, в том числе и с трансформацией. Ну, в общем, я использую самый простой, так сказать, деревенский вариант, то есть, old school, так если можно выразиться. Вот. Поэтому я буду по-простому делать. Итак, у меня есть уже здесь, давайте повыше подниму, в общем-то, какое-то количество строчек. Давайте я их все-таки все покажу в очередной раз. Вот, 4800, я их всех выделяю и копирую. Но редактировать я их буду, редактировать я их буду в текстовом редакторе, который называется Visual Studio Code. Ctrl-N, новый, Ctrl-V. Почему? Потому что он более быстрый э, работает. Вообще тот же самый IntelliSense имеет. И, в общем-то, с ним удобно работать. В общем, вы видите те же самые количество строк. Очень быстро скопировал. Ну, не буду проводить эксперименты и делать для, нагля... для наглядности. Показывать, что тот э, DataGrip э, немножечко тормозит. В общем, здесь нажимаю Ctrl-H пишу MyTable заменить на с Facts. facts. Да, говорю, что изменить. И, в общем-то, теперь мне остается сделать что? Правильно, еще раз все скопировать. И вот такой вот простой вариант. Так, здесь я давайте удалю, чтобы она не мешалась. Нажму Ctrl V. Отлично, данные скопировались давайте я эту штуку пока уберу и смотрим есть у меня подозрение, что это будет выполняться долго, Итак, я выделил все, в общем, теперь нажимаю выполнить это все и ждем так, что-то пошла работа какая-то вот обратите внимание на бегунок Вот в этом месте. Так, и мы получаем ошибку. Да, собственно говоря, то, о чем я предупреждал сам себя, видимо, в самом начале. У меня свойство контент, оно индексировано. То есть вот на ней висит индекс. И размер этого индекса ну, превышен при копировании. То есть 1700 байт. В общем, ну, надо поправить это это пока тогда сворачиваем и возвращаемся к нашим так сказать баранам в общем-то эта миграция была прикольной, но нужно добавить еще одну, а точнее нужно переконфигурировать вот это свойство есть разные варианты решения этой проблемы, самый простой вариант удалить этот индекс ну и более сложный вариант сделать увеличить размеры индекса закинуть данные без индекса натянуть потом индексы но ну, это не самый правильный вариант, на мой взгляд. Опять же, э, я думаю, что не такого большого объема моего вот этот вот самый поле контент. Оно всего лишь 3000 символов. И думаю, что будет... Ну, если будет тормозить, то я обязательно индекс этот натяну. И, в общем-то, теперь что мне единственное нужно сделать, это снова добавить миграцию. Э, я сейчас выберу уже существующую. Набежу removed. А, давай. Э, Entity, кто там, facts, нет, fact, property, content, index, removed, И нажмем Enter, ну, я так предпочитаю называть, потому что из названия миграции должно быть понятно, что вы, собственно говоря, в базе сделали. то есть Entity такой-то, Property такой-то, добавлен, удален, изменен, индекс, removed, вот такого вот у меня, подход update database в этот раз выполним ее сразу миграция натянулась нажмем обратный layout и в общем теперь у меня в базе данных индекса нету возвращаемся в эту таблицу так давайте проверим есть ли у меня здесь какие-то данные я сейчас это сделаю таким способом ну теоретически нужно было сделать конечно же транзакцию я, я поступил ну, в общем опрометчиво теперь приходится чистить базу from ну, -мо, что я тут написал? Так, давайте я нажму назад-назад. Вот, Select, Звездочка, From, Facts. F5. Да, в базу попали данные, но, как выяснилось, видимо, не все, да, только совсем чуть-чуть. Ну и поэтому я сделаю очистку базы данных. Напишу здесь delete. F5. Я не могу использовать truncate table, потому что там есть primary key. И в общем-то давайте вернем обратно, напишем f5 в базе данных ничего нет. Теперь я это могу закомментировать и выделить все и снова запустить перенос данных. Ну отлично, на самом деле надо сказать достаточно быстро по времени это заняло. Ну, не знаю, наверное, ну секунд 30, наверное, да? Ну ладно, неважно, давайте проверим, что у меня теперь в базе. Все есть, F5. Ну, э, я вижу их, теперь покажи все. Да, все записи перенесены в нужном мне формате, и это, можно сказать, только первая часть переноса, то есть первая таблица из трех. И давайте поехали дальше. Ну, надо сказать, что для другой сущности будет примерно все то же самое. Давайте я, наверное, вот так вот закомментируем. Да хотя смысла-то особого нету комментировать. Давайте я здесь напишу теперь, видимо, текст. Ой, текст. ID как number, new ID. Контент у нас меняется на name. И, э, по-моему, там у нас в новой базе. Так, давайте это все почищу. Напишу select звездочка. Значит, получить все поля from э, text. F5. Да, здесь у меня ID, Name и Number. Ну, в общем, тогда получается, что э, вот это мне не нужны поля. И вот этого будет достаточно. Я нажму F5. Отлично. Мне, в общем-то, все есть. Надо теперь узнать, сколько их всего, ну, даже меньше, чем фактов, на самом деле. И, ну, в общем, я проделаю ту же самую операцию, скопирую все, как и э, э, скрипт действия вставки. Опять же, открою здесь, это можно удалить, Ctrl-V, отлично получилось, и теперь MyTable, Ctrl-H, поменяем, MyTable, меняем на Texts. 1323, да, хочу. И, в общем-то, я теперь могу все скопировать. Кстати, я могу выполнить этот скрипт и отсюда потому что у меня установлен, в общем, такой плагин, который может подключаться к базе. Но я не буду сейчас пока этим заниматься, я сделаю это вот здесь. Это я снова удалю, напишу ctrl V вернее нажму. Также у меня какое-то количество сейчас... Подготовиться к вставке. Да, практически вставилась. Я нажимаю Ctrl-A, выделить все. И нажимаю вставку. Ну, или врет, или все вставилось. Я могу здесь теперь написать э, Select. Давайте Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот. И, кстати, знаете, факты, если долго нажимать Ctrl-Z, то можно доинсталировать Windows. Шучу, шучу. Итак, у меня все факты, ой, в смысле, теги все вставили, все 1323. Теперь, собственно говоря, наступает самый интересный момент. Итак, в таблице фактов у нас есть все факты, в таблице тегов есть все теги, но в таблице, которая называется tagFax или FAC тег, f5, нету ничего. И для того, чтобы э, понять, как это все сделать, нас для начала определиться какие теги и с какими фактами связаны. Ну, на примере первого. Например, у нас, давайте я скажу так, select э, звездочка from fact не, не, не, from dbo О. facts где, ой, ой, ой, что это я тут нажал, один момент, где, ну допустим, ой, я стер все-таки нечаянно, факт, нет, dbo, facts, V number, ну вернее тогда это у меня здесь ID, равен 1. Сейчас мне покажет. Да, вот столица Исландии Рейк-Явик. Теперь мне нужно связать вот эту таблицу э, с тегами. Для этого я напишу inner join. Ну, мне на самом деле подсвечивает все э, вот эта вот программа, которая называется, господи, как она называется, DataGrip. Ну, давайте я воспользуюсь, не буду вручную писать и тратить ваше время. И здесь у меня должно быть db.o. И это я свяжу факты с так-фэгами. смысле так фактами, То есть, блин, с таблицей связи. И еще один, где я уже свяжу непосредственно так-фэг. Нет. А, сейчас скажу. Э, теги. Джойн-теги. Э, вот. На тег ID. Так, что-то не то я выбрал. Да. Мне теперь нужно еще сейчас один момент. Мне нужно связать... Э inner join ну давайте напишу join так dbo.tags это будет t on, э, так тут у меня давайте тогда f Ой f вернее здесь напишем fx on, m, tag id равен ID. да, вот так, и теперь я нажму f5 ой, что-то я неправильно написал tag fact э, tag id tf fid, да все правильно а понятно она не она теперь не знает с какой таблицей связывать мне нужно это с фактами связать то есть из таблицы фактов вот она говорит что мне для факта номер один существуют две записи э, в тегах ну, давайте выведем давайте выведем конкретно факт точка ну пусть будет контент и э, Тег ну пусть будет name. А, ну мне тогда еще нужно, чтобы был факт э, ID и тег ID. Ну, чтобы я видел, какие э, подставлять запросы. Итак, теперь я вижу, что у меня в таблице фактов есть факт с идентификатором 1, который связан с тегами, э, который имеет номер 36 и 37. Соответственно, в моей таблице мне нужно сделать примерно следующее. insert into, дальше название таблицы, fact-tag. А теперь мы выбираем, какие параметры. Мне нужно fact-id, tag ID и value. Ну, в общем-то, мне тут все подсвечивается, конечно, хорошо. Ну, У меня, по идее, должен быть здесь один, это назв... э, идентификатор факта. И, соответственно, 36, и вторая такая же строчка, 37. То есть, должна быть две записи. Но, как вы понимаете, эта конструкция в моей базе данных работать уже не будет, потому что fact-id и tag-id это GUID. Значит, мне нужно взять из таблицы фактов идентификатор, то есть, грубо говоря, должен... Ну, давайте вот так вот я напишу. Select э, id from facts в number равен один вот это как раз тот самый идентификатор который мне сюда нужно ставить теоретически я что-то подобное должен написать и для фактов о и для тегов один момент тегс и где id равен 36 соответственно F5 то есть вот он идентификатор и такой же 37 уже другой идентификатор но как это сделать э, так чтобы у меня в таблицу вставились правильные значения на самом деле здесь э, очень гибко можно поступить, я поступлю следующим образом это мне не нужно э, мне нужно сделать две записи и одну я тоже закомментирую она мне тоже не нужна, пусть останется для примера, мне нужно вставить я могу вставить не просто конкретные значения, а выбрав их из нужной таблицы. Например, я могу написать SELECT, то есть ID, и написать FROM, допустим, факт. Давайте я не так скажу. Давайте я сейчас вот это тоже закомментирую и покажу. Я могу выбрать сразу с двух таблиц значения, которые мне нужны. SELECT. Ох, у меня тут какие уже подсветки синтаксиса Давайте я все сам напишу, я могу, я знаю Мне нужен идентификатор, но не просто идентификатор, а из таблицы Давайте facts, я ее назову сокращенно f И тогда я сюда могу подставить альяс, который называется f И могу сказать, что я хочу получить тег ID и этот э, идентификатор она должна взять из таблицы text. Ой, пробел э, T. Таким образом, я выберу только идентификатор из двух таблиц. И дальше могу поставить значение where. Ну, пусть будет с маленькой буквы, раз уже все с маленькой. А, мне нужен fact ID. Ну, давайте с большую букву. Fact number равен 1. И. Ну пусть уйдет тоже с маленькой. И tag. Number. Ой, tag.number равен 36. Давайте вот так вот выполним. Сейчас увидим. Смотрите, у меня появился fact.id ID и tag.id ID, но так как мне этого мало, мне их нужно две таких записи сделать. Поэтому давайте вот так: вот, Ctrl. Ой. Мне тогда здесь нужно еще 36. То есть, вот мне должны вот эти записи упасть в эту самую таблицу. Таким образом. Я могу в таблицу связей сделать э, две записи по каждому из тегов. Но мне их нужно как-то сформировать. То есть теоретически я должен сделать вот таким образом. Давайте я вот это тоже закомментирую. И написать insert into. А здесь уже вставить как раз то условие. В общем-то это вот та строка, которая свяжет мои вот эти таблицы по одному тегу. Давайте это выполним и проверим. f5. О, так, я тут что-то. А, не добавил. Давайте я сотру. Я же помню, как называется. Еще раз f5. Вот у меня Fact f5. Две записи появились. Теперь стыкаю 36 и 37. Нажимаю f5. И обновляю вот эту таблицу. У меня появилось две связи. Ну, и если теперь вот этот вот запрос выполнить уже в этой базе данных, ну, помимо того, что здесь должно быть fact так и здесь у нас fact id и здесь почти то же самое а нет так, сейчас один момент а, fact id и видимо text id вот теперь если я выполню здесь так я что-то неправильно конечно мне id не равен ну давайте я узнаю вот это у меня fact id и я сюда напишу именно уже факт ID. Вот, я получил те же самые данные уже в новой таблице. Для, ста, для факта с идентификатором, который раньше был один, теперь такой, есть две записи в таблице тегов, которые столица ID. То есть, как бы та связь, которую я хотел, она построена. Ну и как же, собственно говоря, теперь поступить в следующем варианте? Мне же таких нужно таблиц-то навтыкать кучу. Ну, это уже отдельная история, давайте я покажу, как я это сделаю в своей программе. Давайте для начала вернемся в предыдущую таблицу. И, в общем-то, здесь мне нужно сделать следующее. Ну, во-первых, я должен сделать запрос, который мне позволит построить правильную строку. From DBO, соответственно, Tag Facts. И вот если выполнить его, мы увидим как раз те самые идентификаторы факта и тега. И я, наверное, сделаю их вот так вот. Fact id, запятая, tag id, звездочку берем, То есть поменяю их местами. Дальше. Есть такая штука. То есть, другими словами, я могу сделать такой запрос, который мне сформирует вот эту вот строчку. Давайте я ее скопирую, поставлю сюда, как, как пример того, что мне нужно сформировать. И для того, чтобы ее сформировать, мне нужно сделать, ну, некоторый трансформации, да, с выдачей результата. Есть такая штука, называется формат Message. И вот эти параметры я пока удалю. И здесь я могу написать, э, ну, так вот, могу написать э, Привет, да? Ну, давайте по-русски напишу или Привет. И если я нажму F5, ну, у меня все <laughs> все поля, то есть у меня вывод ведется именно вот в формате той строки, которую я Написал. То есть привет или привет. Ну, хотите по-английски, давайте по-английски. А, вы не просили, ну ладно, значит, мне показалось. И я могу сделать это вот таким способом. Я вставлю сюда строку. Я хочу, чтобы у меня выдавалась информация. Ну, во-первых, мне нужно знать, как у меня называется строить tag. Fact. И Ой, фэк-тег. И, в общем, а, она уже здесь есть. Fact ID, tagg-ID, И мне нужно вот здесь поставить как раз. Uh, вот этот вот uh, fact-id и это сделать очень просто я разобью строку на две части напишу плюс, еще раз плюс и теперь напишу конверт ну во-первых, да, если я напишу fact-id то есть это в принципе ой, будет работать но uh, может быть чревато каким-то последствиям я честно говоря не помню, но давайте я сделаю вот таким вот образом, плюс uh, tag-id, мы сейчас просто проверим и теперь, когда я нажму F5, вот у меня, видите, ошибка как раз та самая получилась. Потому что я прошу в строку запихнуть вот эти вот данные. Так, давайте я... Да, вот так вот. From... Ну, строка длинная получается. Давайте я вот так вот разобью вот сюда, поставлю. И чтобы было понятно. Итак, получается, что у меня int значение в строчку вставить нельзя. Посмотрите, мне выдаются сообщения, что невозможно вставить int значение, поэтому мне нужно факт трансформировать ну, в число, в смысле в дату, ой, в смысле как-то в текст. Ну, для этого можно воспользоваться функцией convert. И она как раз знает, что ну, ей достаточно сказать, что я хочу трансформировать вот этот факт в nvar, ну, char, например. Нет? Неправильно? Так, наверное, без кавычек, потому что целиком, да, наверное, целиком оказывается. Вот, не помню, уже совсем старый стал. Вот, ну и, соответственно, на тег ID мне нужно сделать то же самое. Давайте я вот так вот в скобках напишу. Здесь напишу nvarchar. А здесь напишу convert. И достаточно мне теперь выполнить этот запрос. И у меня появились те самые строчки, которые я должен вызвать, чтобы они мне заполнили данные как раз теми самыми э, связями. То есть 36-37, 36 еще, видимо, где-то подключ. А вот тег номер 2. Ну, в общем, как вы понимаете, у меня здесь их должно быть много-много, потому что фактов, грубо говоря, 4000 тегов примерно столько же даже нет, тегов чуть меньше, в 4 раза Но ну, и тем не менее, у меня 13611 строчек кода нужно вставить для того, чтобы э, не заниматься удалением при случае ошибки я сделаю вот этот вот код ну, во-первых, я его хочу скопировать э, просто как строчка выделю вот так вот все нажму Ctrl-C переключусь вот сюда и вставлю как строчка, вот, собственно говоря, для чего удобно использовать это. Ну и теперь для того, чтобы это все выполнялось, как бы в одной транзакции. Транзакция это как бы объединение нескольких команд в одно целое. И при результате какой-нибудь ошибки транзакция откатится. То есть все изменения в базе данных будут удалены. Я уверен, что вы про это знаете. Это я не вам, это я себе говорю. И, в общем-то, мне нужно здесь написать begin tran ну или trans action вот таким вот способом теоретически в конце каждого мне нужно поставить точку с запятой и вот это я что-то не учел давайте я тогда сейчас вот это вот все откачу вернусь назад и здесь поставлю точку с запятой вот так вот плюс конверт плюс точка с запятой да f5 отлично и теперь снова всех все записи Ctrl C свернуть здесь напишем begin ух ты transaction здесь напишем commit ну это значит транзакция выполнена и вот сюда я вставлю как раз те самые строчки. Ctrl-A, Ctrl-C. Ну и в общем-то теперь осталось что? Ну да, теперь осталось вот, вот это вот закомментировать. И давайте я сделаю вот таким вот образом. Ну давайте я наверное все закомментирую. Пока что вот, вот таким вот способом. Вот. И вначале вот сюда вставлю как раз вот те все самые. Напомню, что это не самый идеальный вариант. Я просто пытаюсь показать, как можно манипулировать массивами данных. Но и для более серьезных манипуляций нужно, как бы, делать уже другие варианты, собственно говоря, связанные с использованием специальных сервисов, специальных служб, специальных механизмов. Ну и теперь мне остается. В принципе, у меня все закомментировано. Мне можно просто выделить все. И нажать Execute. Не знаю, слышите или не слышите, но мой компьютер сейчас практически взвыл от того, какое количество данных ему приходится пережевывать. Опять же, это все подтверждает мои слова, что для того, что я делаю, используются немножко другие механизмы. Но, тем не менее, я вот поступлю таким образом, чтобы показать, как манипулировать массивами данных. Ну и мы получили ошибку. Ну, Конечно же, я совершил глупость и сейчас попытаюсь ее объяснить. Ну, во-первых, стоп. Я начал втыкать все записи, оставив здесь записи, которые у меня уже в базе были. Давайте я их для начала удалю и снова запущу все. Так, как мне их удалить? Так, ну, во-первых, наверное, я сделаю вот таким вот образом. Отсюда И до отсюда вырежу. Отлично. Теперь вот из этой таблицы я вызову все данные. Теперь я их выделю и удалю. Мне система сказала, что у тебя уже есть такие ключи. Ну да, прошу прощения. Как говорится, и про старуху бывает порнуха. В общем, снова втыкаю все заново. Ctrl-V. Ну и теперь опять же выделю все и запущу повторно процесс. Ну на этот раз я побуду сокращать немножечко время на видео. Нажму паузу. Ну и надо сказать... Мой процесс завершился, я вот ту получил ошибку, и вот прошло несколько минут, у меня все, как, как вы видите, вставилось. Давайте проверим, какое количество у меня записей стало в базе данных, это можно закрыть. Здесь теперь можно сделать вот так вот, и до верха все. ух елки-палки. Так, прошу прощения. Сейчас я это все быстренько почищу, чтобы освободить редактор. Вот таким вот образом. И теперь я могу здесь написать. В общем, сверить, что у меня данные верны. На самом деле, это очень просто сделать. Ну, и можно написать Select count, или просто нажать здесь. Да, 13 611 записи у меня получилось. И, в общем, если я теперь выведу ту же самую связку, что и в прошлой базе. Ну, в общем-то, можно сказать, что база трансформирована. Теперь остается всего лишь удалить ненужные поля, свойства, то есть которые в фактах и тегах есть. Ну и для этого нужно создать, соответственно, миграцию, которая удалит. Давайте как раз это, собственно говоря, и сделаем. И теперь я назову ее, в общем-то у меня где-то была уже миграция, давайте, add number, add number property, а, number property, это removed. И добавляю новую миграцию. Сейчас мне она покажет, что ничего не изменилось, поэтому я сейчас удалю эту миграцию, потому что я ничего не удалил. Ну да, и про старуху бывает порнуха, повторюсь. Сейчас она эту миграцию удалит. Отлично удалилось И теперь я перейду вот к этому свойству. Давайте быстренько переключусь в обратную раз... раскладку. И здесь удалю. И здесь удалю. Это ненужные свойства. Они мне больше не потребуются. И теперь мне нужно убрать ошибки, которые здесь мне показала система. Visual Studio, которая называется. И переключусь обратно. И снова создам новую миграцию Опс, стоп-стоп-стоп, я что-то не то нажал да, конечно же не то Так, и, конечно, она не может быть удалена так-так-так, где моя вот, remove, все, создаем миграцию которая теперь удалит это свойство number, вот, из таблицы фактов и тегов, вернее наоборот и теперь мне остается только сделать, применить миграцию то есть нажать update database и сейчас у меня будет чистенькая база с новыми фактами. Переключимся и посмотрим. Обновить. Свойство Number исчезло, Свойство Number исчезло. Ну и, как вы понимаете, теперь у меня база данных готова. Теперь не только база данных готова, собственно говоря, но и э, непосредственно сама система готова к написанию новых сценариев так, давайте тогда вот так вот я поступлю. Сегодня переносили данные. Как выяснилось, их сделать это можно несколькими способами. Все зависит от того, какая у вас непосредственно инфраструктура данных. Бывают такие моменты, когда вы просто не можете это перенести. И а, особенно, когда вы переносите с уже работающей базы данных, которая постоянно пополняется. Это сделать на самом деле очень сложно. И а, обычно рекомендуется делать это таким образом, чтобы синхронизация была как это сказать-то господи по-русски чтобы синхронизация была в реал тайме вот то есть в реальном времени то есть все данные которые появляются в одной системе автоматически попадали в другую и по мере там перевода в общем это я уже пошел в дебри это не важно. ну значит настройку возможности переноса я сделал я наверное не буду ее менять не буду больше переделывать что мне для этого нужно мне теперь нужно просто на сайт факты не вносить новых фактов чтобы они уже могли, чтобы не потребовалось повторного переноса. Ну и в следующий раз мы уже будем создавать View модулы, будем установить маппер, будем создавать, как это называется, маппинги по-русски, не знаю как это будет по-русски, ну то есть сопоставление в модели с View модулами и, может быть, даже уже начнем делать какие-то какие телодвижения в ASP.NET MVC. Ну а на этом я, наверное, с вами прощаюсь. Мне, в принципе, больше показать нечего. Я жду ваших комментариев и откликов. Ну и читайте то, что написано в описании. Иногда там есть полезные штуки, такие как купоны и, допустим, и все. И читайте. Все. Всем пока. До новых встреч. И спасибо, что смотрите. И пишите правильный код.